Видео посвящено одной самой главной теме, которая присутствует во всех парах Близнецовых половинок. Почему, по каким причинам, вследствие чего они не могут высоединиться. Я знаю, что есть моя пара, есть Близнецовая половинка и знаю, что нам вместе не суждено быть. Да тьфу на нее! Это ужас какой-то, наказание Господнее. Произошла встреча душ, ваши души узнали друг друга, они высоединились, они едины. Меняются лица, меняются э, формы тела. Очень меняется. Трансформи... Трансформация происходит самой радикальной. Когда мужчина соответствует ее тончайшему внутреннему миру. Эти узлы развязать, эти травмы исцелить, залечить, то другое трансформировать, изменить. Он выслеживает, когда из него выскакивают деструктивные программы, знает, как они называются. Он знает, как они работают, он знает, как этому всему можно э, противодействовать. Твой путь – это путь любви. И я вдруг действительно осознала, это у меня пока пронзило буквально насквозь, ваша любовь. За вашей встречей изначально стоял Бог и ваше божественное единение. Фактически у всех пар близнецовых половинок у них возникают проблемы воссоединения и даже просто общения. То есть невозможно иногда даже нормально общаться, либо люди живут действительно в разных странах, в разных городах, либо если даже они живут довольно близко, то не получается встретиться, не получается даже переписываться. Возникают какие-то несуразные совершенно обстоятельства, люди преодолевают невероятные преграды для того, чтобы просто встретиться. Большая проблема. Большая проблема не только соединении, еще раз повторюсь, но и даже просто общения. У всех ли пар бывают такие большие проблемы? Практически у всех, наверное, 90% это именно так. А есть исключительные случаи, когда все происходит более-менее, ну не то чтобы мягко, а как-то благотворно, да, какие-то события благоприятные, которые сопутствуют тому, чтобы люди воссоединились, они встречались, они общались. И чтобы их дальнейшее потом воссоединение, которое происходит, кстати, сразу же сказать, воссоединение близнецовых половинок происходит в течение нескольких лет. То есть так, чтобы они сразу встретились, воссоединились, такого практически не бывает. А такое бывает у гармоничных кармических партнеров, кстати сказать. Но сейчас не об этом. Так вот, вот эти вот проблемы возникают, и сразу же, естественно, у людей очень большое недоумение, и даже не только недоумение, а такой глаз вопиющего в пустыне. Что, почему, почему так, почему огромные притяжения, почему огромное единство душ, очень сильная, мощная энергия, которая соединяет души, двух близнецов и половинок, и практически такая же огромная энергия, такие же огромные проблемы связанные с тем, что их личности воссоединиться не могут. Ну, давайте немножечко постепенно, не так сразу, да? Есть группы встреч близнецовых половинок, есть те встречи, которые вообще не для воссоединения. Вот это вот вызывает самые большие огорчения, проблемы, страдания. Действительно, ну просто факт. Понимаете, еще раз повторюсь, 10 лет мы в этой теме очень-очень основательно, очень основательно через нас прошли сотни пар, сотни, не сотни, а сотни пар. И, в общем-то, практика показывает, что действительно не каждая встреча, даже близнецов, половинок, для воссоединения. Тогда опять кричат, на самом деле даже кричат, вот страдающий такой крик, а зачем тогда вообще эта встреча, зачем такое мучение, Потому что вот если я его или ее не встречал, то, ну и бог бы с ней, я бы не знал, что такая встреча есть, такая любовь есть. А вот не так бы тяжело бы было. А вот теперь я знаю, что есть моя пара, есть близнецовая половинка, и знаю, что нам вместе не суждено быть. Зачем? Какой смысл? Смыслов на самом деле довольно много в таких встречах. Это отработка кармических каких-то узлов между парой близнецовых половинок. И отработка своих собственных личных, так сказать, косяков, кармических, которые не парные, а личные. И, наконец, вот, как сказать, для того, чтобы показать, что вот такое у вас единство может быть, такая любовь может быть, давайте, ребята, старайтесь, давайте что-нибудь делайте для того, чтобы, если уж не в этой жизни, то в следующей жизни вы точно были вместе. Многие сейчас будут негодовать, вот услышат это, да, я буду в этой жизни стараться, буду очень-очень сильно что-то делать для того, чтобы в этой жизни точно мы не будем вместе, но для того, чтобы в следующей жизни нам все-таки вместе быть. Я понимаю ваше страдание, честное слово, мы шати понимаем. Потому что мы уже говорили неоднократно, мы помним те воплощения, когда мы встречались, мы узнавали друг друга, у нас была невероятная любовь, у нас были а, очень большие, очень большие проблемы воссоединения, ну, то есть невозможно было, по большому счету, невозможно было воссоединиться, и мы в тех воплощениях не воссоединялись. Мы их помним, это очень трагичные воплощения, не только потому, что мы не воссоединились, но и потому, что еще всякие беды у нас были. ну вот, То есть, ну вот, понимаете, так есть, так устроена жизнь пути Господни неисповедимы, и зачем так делается, по большому счету, вот сто процентов ответить на этот вопрос, наверное, не получится. Можно и с этой стороны посмотреть, и с другой стороны посмотреть. Вот основываясь на нашем опыте, это подготовка, то есть было показано, что ребята так жить, как вы там жили, в том воплощении, если вы хотите так жить, вместе вы не будете, это невозможно. Вот, пока, пожалуйста, показательное воплощение. Как бы не стараясь соединиться, это невозможно. И вот только в этой жизни, только в этой жизни получилось так, что был дан реальный шанс, но это только шанс. То есть никто на 100% не гарантировал. Так вот вы сейчас встретитесь и все. Можете умывать руки, все дела сделаны, ничего делать не нужно. Такого, конечно, не было. Более того, было огромное количество, масса случаев, когда мы реально могли вот, действительно расстаться, пойти по разным путям жизненным. То есть очень-очень было это все трудно сделать. Так вот, тем не менее, это я просто привел наш пример, но есть и другие примеры, когда обращаются на консультацию, пару близнецовых половинок, и начинаешь выслушивать их истории, и совершенно четко, практически без сомнений понимаешь, что, ребята, в этой жизни, ну в лучшем случае, у вас 1-2% вероятность того, что вы соединитесь. То есть такое огромное количество, не то чтобы препятствий, а нисходиловок. И люди и в разных странах, и очень разный возраст, большая а, разница в возрасте, а, бывает очень разные социальные а, пласты. Совершенно не готовы к этой встрече, так сказать, духовно, то есть абсолютно на повседневном плане, и об этом вот буду чуть позже говорить, что это такое, да? Сознание на повседневном плане находится. И по большому счету, по большому счету, они сами не хотят вот этих вот всех проблем, проблем с внутренним очищением, с трансформацией. Это не входит в их планы жизненные. Мы начинаем смотреть гороскоп, это не входит в их кармическую задачу. У них кармическая задача четко проработать повседневный план. Но тем не менее, встречи таких близнецовых половинок происходит. А Опять-таки вопрос, зачем, но ну вот Бог весть. То ли для духовного пробуждения, чтобы они увидели другую сторону жизни, что есть духовная составляющая жизни, не только повседневные дела. То ли для чего-то еще, отработка каких-то кармических узлов. Такой вот пример. Другие есть примеры, когда встречаются близкие родственники, близнецовые плавинки. Это брат-сестра, вот у меня в практике есть, это двоюродный брат-сестра, у них... Фактически одна семья, но вот они, близнецовые половинки. И э, страдание очень большое, но воссоединение физического, личностного, естественно, невозможно по понятным причинам. Опять вопрос, почему? Ответ я уже старался дать. Итак, первая группа встреч близнецовых половинок, когда на самом деле мизерные, абсолютно мизерные шансы на воссоединение. Ну, максимум 1-2%. Вторая группа встреч близнецовых половинок – это когда такой шанс есть, он реальный, но колоссальные трудности, колоссальные препятствия. Это, смотрим на натальную карту, совершенно жесткая, очень жесткая синострея. Кстати сказать, многие говорят, что на близнецовых половинок никак не влияет их гороскопы. Это чушь, это не соответствует действительности у них гороскоп как бы выключается, как бы выключается, когда их сознание выходит на высшие уровни. Вот когда момент узнавания, 11 ступень, они в космосе, они чувствуют эту божественную любовь, божественное единство, они чувствуют это благодать, они чувствуют неземные состояния, переживают их. Тогда да, в какой-то момент гороскоп выключается. Но потом их сознание все равно начинает опускаться ближе к повседневному плану ближе к астральному плану, и начинает мощнейшим образом включаться гороскопы. И вот если у них синастрия очень-очень жесткая, плюс еще м -м, всякие разные другие причины, также в разных странах могут быть, очень большая разница в возрасте. А, Кто-то рассказывает, что м -м, вот уже женщина, особенно там, ближе к 50 годам, встречает свою близнецовую половинку, а ему нужна семья, ему нужны дети, она не может родить, например, да, ему детей. И много-много других на самом деле причин. То есть э, воссоединение теоретически как бы возможно, но колоссальные препятствия. И плюс еще, да, один из самых широко распространенных случаев, это когда один из них или оба, они замужем, женаты, они в браке находятся, там дети, там имущество, там все-все-все. В общем, крайне мало шансов, ну там, <смех>, там не один-два процента, может, я не знаю, процентов 10-20, то есть это условно, конечно говоря, очень большие трудности. Ну, задают вопрос, что с этим делать? Все эти вопросы чуть-чуть попозже мы рассмотрим. Я повторюсь, видео посвящено одной самой главной теме, которая присутствует во всех парах близнецовых половинок. Почему? по каким причинам, вследствие чего они не могут воссоединиться. Так что вот подождите немножечко, потерпите. Ближе к середине, ближе к концу видео я полностью дам ответ. Ну не полностью, а в основном, конечно, дам ответ на этот вопрос. Полностью дать ответ на этот вопрос можно только в индивидуальном порядке, потому что многие индивидуальные есть особенности. А в общем и целом вот об этом сегодня расскажем. И наконец, вот знаете, есть третья группа близнецовых половинок, с моей точки зрения, самая интересная. Когда их воссоединение совершенно реальное. То есть они не в браке, но ну, по крайней мере на момент встречи. Они живут в одном городе, у них нет большой разницы в возрасте, но большая, что значит, это 30-40 лет бывают такие пары. А вот у них нет большой разницы в социальном статусе. То есть у них очень многое как бы в плюс. Пожалуйста, можете воссоединиться. Почему это самые интересные группы, с моей точки зрения? Потому что они не воссоединяются. Почему? И вот тут вот мы подбираемся к ответу. Почему это не происходит? Ну, я приведу короткий пример. Пара мужчина и женщина встречается она не замужем, он э, не женат, ну как, он э, конкретный пример, я без имен буду употреблять. То есть официально он как бы в браке, но с женой не живет уже совершенно уже давно, и в общем ничего у них с женой такого общего нет. Они довольно быстро узнают друг друга, довольно быстро у них происходит вот это одиннадцатый ступень, они ощущают это космическое единство, блаженство, начинаются даже сразу же такие легкие трансформации, пересмотр своей жизни, начинают понимать, что как они не так делали и так далее. Да? То есть они начинают уже меняться, и вдруг происходит какой-то сбой, и они расходятся, не, не воссоединяются. Повторюсь особо веских сильных причин нет. мужчина, допустим, там возвращается вдруг, вдруг возвращается в семью, а женщина вдруг начинает думать: да у меня и свои дела есть, у меня и своя жизнь есть, чего я тут буду, собственно, как-то стараться. хотя особо сильно стараться даже и не надо. воссоединение не происходит, не происходит годами. я повторяю, я привожу пример конкретный тех людей, которые ко мне обращаются, с кем я работаю, кого я консультирую, довольно быстро выясняется очень простая вещь, основная причина, почему не происходит этого воссоединения. Кстати, многие могут в таких случаях сказать, что ну, люди, как сказать, ненормальные, недостойные они этой встречи, у них особых препятствий нет, но вот они дурят. Нет, нет. Люди все понимающие, приходят на консультацию, я все объясняю, они все понимают. И тогда встает вопрос, задается вопрос, а почему же нет? Почему же нет этого воссоединения целостного, когда личности, они полностью соединяются. И начинаем чуть-чуть глубже копать в причины и очень быстро узнаем. Основная причина, не единственная, для того, чтобы предупредить различные критические комментарии, что... У нас все не так и так далее. Я повторяюсь, основная причина состоит в том, что люди не берут в расчет самый главный аспект назначения, миссию этой встречи. Встреча Близнецовых половинок – это совершенно особенная встреча, не только потому, что она довольно редкая, хотя их становится сейчас больше, но и потому, что самое главное, она совершенно выбивается из контекста повседневности. Эта встреча душ, это воссоединение душ. И люди чувствуют эту энергию, энергию своей души, энергию души своего партнера, своей половинки. Они чувствуют, как эти души воссоединяются, они чувствуют, как они едины в космосе, они чувствуют мощнейшую энергию, мощнейшую силу воссоединения. У многих возникает такое состояние, можно сказать близкой ко всемогуществу, то есть ощущение, что все возможно, все могу. Вот когда они вместе, их души соединяются, вот такая колоссальная энергия высвобождается, потому что воссоединяются их души, их души становятся едины. И многие это осознают, чувствуют, понимают, так это и называют. Другие люди это не осознают, они, ну как бы, ну не называют это таким, такими словами не обзывают. Просто вот чувствует, ну вот единство наше, не, ну, не обзывает, да. Чувствует, вот у нас единство, вот мы любим друг друга и все. Коренная ошибка заключается в том, что сознательно или неосознанно, по незнанию или еще по каким-то причинам, неважно. Люди воспринимают эту встречу, в первую очередь, как встречу двух тел, двух личностей. Это не соответствует действительности. Это не так, это нереально, этого нет. Почему? Очень простые доказательства. Огромное количество пар близнецов половинок, 90 с лишним процентов, все в один голос говорят практически одно и то же. Когда я его встретил, говорят женщина, или когда я ее встретил, говорит мужчина, я увидел, что это не мой типаж, что и вообще таких людей обходил стороной, они мне были неинтересны, они меня даже вызывали какое-то отторжение, вот такой тип людей. Или говорят, или мелочные, или наоборот, транжиры, или там худой, или толстый, какой угодно. Но не мой. Вот как личность говорит, не мой. А вот так отворачиваюсь, чувствую душу. Душа моя. Душа едина с моей. Мы едины. И так длится, не один раз это происходит. И так длится довольно долго. Несколько месяцев, иногда несколько лет. И говорят люди, личность вот этого человека, дать фу на нее, это ужас какой-то, наказание Господнее. А вот душа забыть не могу. Это же элементарно, это же очевидно. Произошла встреча душ. Ваши души узнали друг друга, они воссоединились, они едины. Там любовь колоссальная. И опять встает вопрос, а что же вы с этим тогда, скажите, пожалуйста, делать? Что я, значит, из одного человека должен сделать другого? Не совсем так. Действительно, его личность, она будет претерпевать колоссальные трансформации. Колоссальные трансформации. Вплоть до изменений внешности. Но это не то, что если бы, допустим, у него там уши были большие, а стали маленькие. Нет, конечно. Вот. Наверное, такого не произойдет. Но совершенно очевидно, это даже не требует никаких доказательств, что меняются лица, меняются формы тела очень меняется, трансформация происходит самая радикальная. Можно я сейчас как женщина тогда скажу немножко? Ну давай, раз ты а Да, мне смешно так стало про уши. А, ну, у нас, по крайней мере, у нас такого резкого диссонанса не было все-таки при встрече, слава Богу. И когда мы встретились, да, безусловно, вот я помню это узнавание, узнавание душ, космическое просто какое-то единение двух душ. Uh, да, там, может быть, ты смотришь на человека и думаешь, ну вот здесь что-то не совсем так, да, как я там, может быть, привыкла или представляла, или представлял, здесь что-то не то. Но как женщина, я думаю, очень многие женщины меня поймут, когда я сейчас это расскажу, что вообще как бы есть такое, да, есть такой факт, что своего человека мы узнаем не совсем по внешности, вот бывает, человек приятный внешне, он красивый даже, у него есть харизма. Но вот рядом с этим человеком вы не чувствуете себя хорошо. У вас может быть даже очень сильное отторжение. И это считывается буквально вот на каких-то молекулах, атомах говорят, химии, да, нет Химия между людьми. Да. Но для женщины еще, помимо всего прочего, может быть, и для мужчины также, я не знаю, но думаю, что все-таки для женщины в первую очередь важно, когда она чувствует своего мужчину, и она чувствует, что ей с ним ну, просто хорошо во всех отношениях. Быть рядом, сидеть рядом, чувствовать его запах. И вот именно запах своего мужчины, своего человека, он очень важен вот именно это, да, вот химия, наверное, и называется. Вот на каких-то тончайших-тончайших флюидах это все очень сильно держится. И, конечно же, когда такие люди встречаются, пары божественных половинок, может быть, они внешне-то и не соответствуют, да, там тому, что представляли, что желали, к чему привыкли, но вот эта химия, она, она между ними просто невероятная. И она есть, она, конечно же, присутствует. И да, потом вот Андрей говорил, что как раз я рассмеялась, что <смех> внешность меняется, меняется действительно так, меняется, как будто вот идет такая мощная сонастройка друг, друг на друга, мощная перестройка, и потом уже потом уже ты с каждым годом слышишь, что вы все больше и больше становитесь друг на друга похожи. То есть что-то такое неуловимое меняется на молекулярном уровне, на тончайших энергиях, которые потом проявляются вовне. Но суть одна, то что изначально этот человек, он вам очень приятен. Вы можете закрыть глаза и почувствовать, что вот это ваш человек. Вот для женщины это вообще, мне кажется, просто супер важно, когда мужчина соответствует ее тончайшему внутреннему миру. Ну да, но вы знаете, на самом деле, если во всех подробностях все рассказывать, то наше видео растянется на несколько часов. На что эти на, дни даже? На самом деле гармоничные кармические партнеры у них происходит очень похоже на то, что вот сейчас Шанти описала, но только еще лучше. Гармоничные кармические партнеры, когда они узнают друг друга, то им нравится и внутренние составляющие, так сказать, и запах там, и что-то еще. И внешний и внешние подходит, и когда приходят на консультацию, говорят, рассказывают очень часто, особенно женщины, говорят, что этого мужчины я видела во сне, а, может быть, даже много лет назад, или даже в детстве, кто-то говорит, я вот с детства а, видел вот именно вот такого мужчину, я обращал внимание вот на таких вот мужчин. Вот это тоже встреча такая очень интересная с гармоничным кармическим партнером. Ну да. Но сейчас все-таки не об этом, потому что у гармоничных кармических партнеров очень-очень мало проблем. Иногда их вообще нет, а иногда их немного. Проблем воссоединения, тем более проблем общения. А вот у близнецов половинках их наоборот, колоссальное количество. Итак. Такое ощущение, что мы отговариваем Отговариваем людей. Однажды женщина одна мне сказала, у нас есть шестой курс, там где я подробно, довольно подробно рассказываю о кармических э, связях, родственных душах и близнецовых половинках. Вот в шестом курсе она прослушала это и сказала, Андрей говорит, послушайте, вы вообще пропагандируете в этом курсе кармические, кармические отношения. Я говорю, ну послушайте, я рассказываю то, что есть. А потому что каждый сам для себя решает, что ему больше нравится. Я не пропагандировал ни то, ни другое, ни третье. Я рассказывал о том, какие вот в этих трех связях бывают закономерности. И на самом деле, если с внешней точки зрения, гармоничных кармических партнеров, у них огромное количество плюсов в отношениях. По крайней мере, в сравнении с близнецовой половинкой. Вот Кто до сих пор мечтает о том, что встреча с близнецовой половинкой, это такая встреча но просто идеал, после которого ничего не надо делать, а просто наслаждаться обществом друг друга, то вы на самом деле мечтаете о гармоничном кармическом партнере. Это не близнецовый план. Ну ладно, мы все равно сосказываем на это, не будем об этом. Итак, все-таки происходит встреча вот двух душ. А личности, Но ну, если уж вы не испытываете антипатии такой резкой, то, по крайней мере, вы довольно сильно недоумеваете, как этот человек оказался в вашем поле, в вашем пространстве. Повторюсь, раньше вы могли таких людей избегать, э, как-то даже немножечко брезгливо относиться, но, по крайней мере, не замечать. Вот увидели такого человека, какой, и все, и больше, как бы, и не думайте об этом. А тут видите такую личность, да, вот, и не смотрел бы, и неинтересно, по крайней мере. А внутри чувствуете колоссальное единство. И вот это все дело, и вся история это закручивается, внутри Вы едины, внутри Любовь, снаружи ничего не клеится, или клеится мало. И вот этот возникает э, вопрос, а что с этим делать? Те, кто давно, много лет следят за нашей деятельностью, вы, конечно, знаете, я об этом в нескольких видео, я довольно подробно об этом говорил. Что называется это просто, на самом деле. То есть, а решается эта проблема довольно просто, на словах, конечно. То есть большой сложности нет на словах. На словах это выглядит так. Нужно жить по душе. Нужно жить под руководством своей души. А вот дальше следует огромная большая история. Что это значит, почему вдруг возникают проблемы жить по душе, огромная, огромная, огромная история, и она вот у каждого индивидуально. Но вот этот принцип, вот эта парадигма, которая звучит просто "живи по своей душе", упирается в такое огромное количество вопросов, что люди часто пасуют и говорят "нет, мы не можем это разрешить, не получается, наверное, не судьба". На самом деле, как я сказал, да, иногда бывает не судьба, не в этой жизни, но вот эта третья группа встреч Близнецовых половинок, когда у них возможно воссоединение, я таким парам говорю, у вас примерно 50 на 50, 50 процентов, что вы соединитесь, 50, что нет. В ваших руках они спрашивают, а что делать? Ответ простой, живите по душе. А дальше, а дальше возникает очень большая история, что у этого человека душа, так сказать, вся перегнутая, вся узлами перевязанная, Всякие кармические травмы, у другого человека примерно то же самое. В их отношениях вообще кармические большие узлы. Много-много-много всяких обстоятельств. Встает задача, встает вопрос, эти узлы развязать, эти травмы исцелить, залечить, то другое трансформировать, изменить, и на это уходят годы. А вот на это уходят годы. Тут время является существенным фактором. Но это годы не просто, чтобы переждать. Мы сейчас подождем, два-три года, что-то оно само все утрамбуется и станет все гладко и хорошо. Нет. Мне неизвестно ни одного случая, когда пары просто переждали вот эту темную ночь души, да, в каком-то таком убежище пересидели или наоборот в ашраме где-то пересидели, бы, просто подождали. А потом бы через несколько лет встретились и сказали, ой, у нас все прошло, как хорошо. Мы теперь вместе. Мне неизвестны такие случаи. Если такие случаи есть, это 90%, что это опять кармические э, связи. Потому что вот э, дерево со мной согласно. Тут, э, этот, э, э, как его, господи, грецкий орех. Грецкий орех со мной согласен. Это действительно так. Я так говорил Дон Хуан, кстати. Это не мои слова. Не получится просто переждать. Нужно, необходимо прикладывать... Колоссальные усилия. Я вот сейчас так прикрыл глаза потетически, да, и произнес слово колоссальные, потому что это колоссальные на самом деле. И почему я, собственно, решил сделать это видео? Потому что к моей огромной, неописуемой радости, а искренней, очень большой радости, действительно такие пары есть, у которых есть существенные подвижки, когда на пути воссоединения. Тогда они всерьез, абсолютно сконцентрированно на этом, начинают заниматься то, что называется духовными практиками. Но духовная практика не просто посидеть, помедитировать или помолиться. Пойти на работу. И работу. И, да, и потом заняться своими делами, как хобби, да? Нет. Это занимает львиное количество энергии и сил у человека. Он начинает всю свою жизнь пересматривать, переделывать. Он начинает себя осознавать, он иногда даже себя выслеживает. Он выслеживает, когда из него выскакивают деструктивные программы, он знает, как они называются, он знает, как они работают, он знает, как этому всему можно а, противодействовать. Это постоянная-постоянная работа. Вот тогда появляются результаты. И именно поэтому я решил сделать это видео, потому что такие результаты есть. Это не только наш шанти-результат, когда... А мы вот особенно шанти кстати сказать проделал просто грандиозную работу над собой мы не знаем вообще какими словами это можно описать нам периодически говорят напишите пожалуйста книгу как у вас все было мы не можем это написать в книге вот честно скажу потому что это невозможно описать невозможно я не знаю как это сделать как это можно передать. То, что было пережито. А, вот. Но не только наша пара, не только я и Шанти, но и другие пары, которые самым серьезным образом взялись за это. За проработку своих узлов, своих проблем, своей боли, своих травм, всего-всего-всего. Одно проработало, другое выскакивает, третий, четвертый, пятый Человек работает и делает, и делает, и делает. Если вы будете так делать если вы будете истинно внутри заинтересованы в этой проработке. И вы знаете, что я должен добавить еще? Не только заинтересованность, не только терпение и трудолюбие, но и определенная доля бескорыстия, безусловности. Это очень важно. Потому что если вы будете все время сохранять у себя в голове, хорошо, я проработаю все, так, вот Андрей сказал, у них нормально, у каких-то пар нормально, я сделаю, как они сказали, у меня тоже будет нормально, я обязательно воссоединюсь с ним или с ней. Я буду делать все для того, чтобы воссоединиться с ней. Это неправильный подход. И это парадокс. Потому что с точки зрения повседневности, для того, чтобы добиться цели, нужно на ней быть сконцентрирован. Упереться в стену лбу. Да, нужно рогом упереться и туда бить, бить, бить в одну точку, и, как говорится, вода... Камень точен. Не работает. Обязательно в повседневности так и получается, как правило. Но у близнецовых половинок наоборот. Если вы так будете упираться, вы почувствуете, что у вас проблемы нарастают, как снежный ком. Еще больше. А не, Если вы бьете стену, она становится плотнее. Если в повседневности вы бьете стену, и там появляется дыра со временем, то на пути вы воссоединения с близнецовой половинкой, наоборот, эта стена расширяется, становится плотнее, и в конце концов она вам, эта стена, так даст в лоб, что в конце концов, вы да, поймете, что что-то тут не так, что-то я не так делаю. Этого нельзя делать. Правильный подход в чем состоит? В том, что вы говорите, я очень хочу быть с этим человеком. Наверное, это самое большое мое желание в этой жизни. Но больше всего я хочу быть с Богом. Больше всего я хочу, чтобы моя душа достигла Божественного. Чтобы я сам очистился. Не с точки зрения эго я хочу быть хорошей, чистой, такой-сякой, да? А с точки зрения внутреннего желания потребностей, потребности, что ваша душа после встречи с близнецовой половинкой, она пробуждается и она просит очищения, она просит чтобы вы иначе жили. Она просит, чтобы вы жили по душе. Вы, лично вы. Не только, благодар... только из-за того, что вы хотите высоединиться с Ним, а для себя, для своей души. Вот когда будет такой подход, тогда вы на верном пути. Тогда вы на пути успеха. И а, вот те люди, которые, с которыми я работаю в этой, в этой теме, они сами, без моей подсказки, без прямой, по крайней мере, подсказки они сами говорят, Андрей, даже если не судьба, даже если не получится воссоединиться, я буду довольна. Ну, женщина в основном приходит. Потому что я буду работать над собой, я чувствую вот это блаженство, чувствую эти божественные состояния, я чувствую силы. Я смотрю и вижу, как моя жизнь меняется. Я себе нравлюсь, не, не с эго-точки, не с точки зрения эго, какой я хороший, э, такой вот нарциссизм, а с точки зрения внутреннего удовлетворения. То есть человек на первое место, на первое место, ставит подлинное духовное развитие, ставит путь к Богу, к Божественному. Это на первом месте. И если такая позиция есть, и она искренняя, настоящая, и она методичное, то есть постоянно, постоянно именно так происходит, вы, наверное, пути, и у вас все получится гораздо быстрее и гораздо лучше. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Для того, чтобы воссоединиться с Близнецовой половинкой, на первое место нужно ставить не воссоединение именно с конкретным человеком, а достижение Божественных состояний, Божественного единства, Божественной любви, безусловная любовь – это состояние, это не слова. А я рискую, что действительно это видео станет очень-очень длинным, но должен пояснить, потому что многие неправильно понимают, что такое безусловная любовь. Безусловная любовь – это глубокое внутреннее состояние. Описать его словами крайне трудно, если вообще возможно. Дело не в том, что вы отпускаете своего человека и говорите, «А, пусть и ходит, и что хочет, делать, я его все равно люблю. Это не безусловная любовь. Точнее так, это не является основным признаком безусловной любви. Безусловная любовь, когда у вас внутри рождаются примерно такие слова. Даже если он будет не со мной, этот человек, я все равно его люблю и все равно желаю ему счастья и всего самого хорошего внутри, потому что вы любите его. Да, потом у вас может быть и ревность. Да, потом может быть опять вот это жгучее, страстное желание соединиться и так далее, да? Это означает, что ваше сознание начинает падать на астральный план. И ваша задача дальше подтягивать вверх свое сознание до духовного плана. Или, по крайней мере, до мистического плана. Кто посещает наши живые ретриты, вы знаете, о чем речь. Сейчас я не могу просто всего объяснять. То есть у вас должен быть высокий уровень сознания, и вы его должны периодически и постоянно поддерживать. И вот тогда наступает момент, когда вы встречаетесь со своей близнецовой половинкой или там переписываетесь. Если были у вас раньше проблемы, даже просто в переписке были проблемы, вы не могли нормально даже а, несколько минут или несколько часов общаться, да, то вдруг вы чувствуете, что этих проблем не стало, что вы стали каким-то немного отстраненным что вы стали гораздо более спокойным. Не, не то чтобы совсем просветленным, я не об этом говорю, хотя это тоже замечательно, если такое будет. Ста, ваше сознание расширилось настолько, что те проблемы, которые раньше у вас, проблемы в отношениях, а раньше вас зацепали до невозможности, теперь вы на них смотрите ну, нормально, ровно. И можете им сказать, слушай, мне вот это вот не нравится просто так сказать, без особой страсти, без особой привязанности. И вот тут вот а, а, пары, которые достигают вот этих вот а, состояний, с которыми я работаю, они задают вопрос. Андрей, а что теперь, любовь прошла, что ли? что это я не чувствую того, что чувствовал раньше. Раньше мы там соединялись, у нас там буря, у нас там страсть, у нас там ого-го... А сейчас этого нет. Мы просто садимся рядом с друг с другом, сидим, и нам хорошо. Вот так же, как это бывает, примерно так же, как это бывает а, в первых месяцах узнавания, когда идет девятнадцатая ступень, такая гармония. Примерно так же похоже. И даже некоторые беспокоятся, а что теперь, любовь прошла, любви уже нет. Я говорю, вы знаете, да, та любовь, которая у вас была, вот эта вот э, страстная, раздирающая, вот эта вот вся астральная мишура, вот этой любви уже нет. Но если вы хотите, вы можете ее вернуть, и завтра э, запросто вернется вся эта история с конфликтами, со всякими разными э, неприятностями, проблемами. Я говорю, нет, нет, конечно, не хочу, зачем мне это нужно. Но тогда приходится объяснять, что вот эта вот страстная любовь, которая известно широко в социуме. Она всегда двухсторонняя. С одной, пропагандируется. Пропагандируется. Дальше. Вот этой э, поп-музыки, фильмах. Да везде практически. То есть э, э, валом везде. Если любовь, значит должна быть страсть. Mm -hmm. а -а -а -а. Я помню, как одна девушка к нам подошла. Ко мне, вернее. На ин... После индийского ретрита. Такая очень хорошая наша знакомая. Она приезжала на ретрит. И она подошла к нам, ну, как-то мы заговорили, я не помню, о любви между божественными половинками. Она сказала, а ты знаешь, я вот смотрю на вас с Андреем, я вот не вижу, что у вас там есть, вот почему вы не показываете эту любовь? Ну, то есть человек, который привык воспринимать любовь именно с астрального плана, именно когда есть страсть, поцелуй на людях, да, там вот что-то там, я не знаю, ну, что еще... Вот эта вся мишурак, <смех>, как Андрей выразился, астральная. Такие люди, они, конечно, воспринимают это все иначе. Но люди, которые чувствуют тонкие планы, и им ближе как раз вот мистические переживания, духовные, они чувствуют эту энергию, когда мы просто сидим вот с Андреем рядом, мы не афишируем свои отношения, мы не выпячиваем это любовь, это единство. Но человек чувствует его. Ему становится очень хорошо, и вот часто на ретритах люди пребывают в этом состоянии единения. Им очень хорошо становится, Дыша их как бы начинает исцеляться даже от тех проблем, с которыми они приезжают на ретрит. Вот оно чудо. А астральный план – это совершенно другое, это для хармических партнеров прежде всего. У них там свои ценности, свой опыт. Ну да, я вот еще сейчас улыбаюсь. То есть по всем э, законам жанра мы должны взять за, за ручки друг друга, за ручкой держаться, вот так головки друг другу наклонить. Ну то есть нужно показать внешне, что вот это и есть. Но пару близнецов половинок прекрасно знают, что это совершенно не обязательно. Они могут вот так вот сидеть ровно на лавочке, на стульях, на креслах и чувствовать свое духовное единство чувствовать эту необычайную, такую непохожую на то, что широко известна Любовь. Вот это духовное единство. Андрей говорил, что сейчас, может быть, даже кто-то из женщин, наверное, скорее всего, из женщин, услышит это немного странно для себя, что как-то так для воссоединения нужно прежде всего стремиться к Богу, да? Ну, как-то странно, согласитесь, когда мы встречаем своего мужчину, своего любимого, мы узнаем его. Одно наше единственное желание становится соединиться с Ним. И да, мы постигаем эти божественные состояния, мы постигаем Бога через Него, через этого человека, через этого мужчину, через нашего возлюбленного, лучше так даже сказать, как говорил Руми, да? Возлюбленный, Он есть Бог. Но мне кажется, для женщин это вот для женщины, которая привыкла любить и жить сердцем, для нее это немножко звучит странно. Вот для меня это всегда тоже звучало немного странно. И, например, когда я слышу, слышала мастеров Адвайты, когда вот мы с Андреем встретились, у нас пошли очень сильные процессы, мы периодически слушали различных гуру, таких настоящих гуру, как Джинда Кришна Мурти, Муджи. Муджи, кстати, вот он, чем нам нравится, тем, что он очень транслирует вот эту любовь, сердце. У него очень всегда такая сильно наполненная нахата на его сатсангах, чего нет, кстати, у других, вот гуру по адвайте. И когда я слышала, что отбрось все, постигни истину, я не могла понять, ну как же так, ну как же, что-то здесь не вяжется, не мой это путь, наверное. А когда мне Андрей сказал в самом начале, да, когда мы встретились, у нас пошли процессы, что путь, твой путь – это путь любви. И я вдруг действительно осознала, это у меня пока пронзило буквально насквозь, что действительно, да, это мой путь, путь любви. Но как же идти этим путем любви? Что такое путь любви? Это что ж влюбляться во всех подряд и только ждать, когда любовь к тебе придет вот такая яркая, неземная то есть, многие, наверное, не понимают, что такой путь любви, духовный путь любви, настоящий духовный путь. И когда мы часто с Андреем говорим, это колоссальная работа, колоссальная просто, колоссальная работа, да, вот как Андрей уже сказал, как еще это выразить, то многие не понимают, что там работа, что за работа. Знаете, недавно встретил такую статью в интернете, интересную. Суть там состояла в том, что если... Вы читаете или слышите, что вот партнерам вдвоем, вдвоем очень трудно, и приходится очень много друг с другом работать над собой, и так далее. Это не любовь. Любовь – это когда люди принимают друг друга. Это когда у них все замечательно, это когда все прекрасно. Буквально вот ну, такой смысл в этой статье. Я понимаю, что автор, она хотела этим сказать, это женщина-автор, но это больше похоже действительно на кармических партнеров. А когда встречаешь божественную половинку, то ты действительно узнаешь, что такой духовный путь любви. И вот как Андрей сказал, да, главное это стремиться к Богу. Но как я шла, как я, вообще благодаря чему нашего соединения стало возможным, вот с моей стороны. Меня всегда вела любовь, наша любовь, любовь, а самое божественное, высшее, которое нам показали в самом начале нашей встречи при узнавании. Вот это чистая, вот это высокая любовь, ее никак нельзя назвать по-другому. И вот это меня всегда вело, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие-то там неудачи, внутреннее очищение, колоссальные там препятствия на пути воссоединения. Меня вела эта Божественная Любовь. Я всегда смотрела туда наверх сердцем своим и говорила, Господи, я, я иду только ради этого, ради этого единства и ради этой Любви, потому что мне не нужна другая Любовь здесь, на Земле. Мне она не нужна. Я не найду в ней ничего, потому что я проживала сама э, во многих жизнях. У меня были замечательные кармические партнеры, может быть, даже один из жизни в жизни, не знаю, это же не суть. У меня были такие отношения, я знаю, что это такое, моя душа это помнит. И я знаю, что там мне было невероятно плохо. Мне было плохо, потому что моя душа не знала большего, не знала вот этой высоты. А когда вы встречаете своего божественного партнера, божественную половинку, вы постигаете эту высоту. И если вы в этой жизни уже не хотите жить только кармическим планом, только повседневными ценностями, то волей-неволей вы будете стремиться к этим отношениям, к тому человеку, к нему, к тому самому особенному ему или ей, или, или, или к ней, да, если это мужчина. не Несмотря на какие трудности вас будет вести ваша Божественная Любовь. Божественная Любовь. И вот тогда, когда ты уже начинаешь постигать вот эту Божественную Любовь, что не он, вот физически этот человек, вот его тело, вот его личность в этой жизни, не он, а за ним стоит нечто большее, что чувствуешь, что любишь, и к чему тебя так безумно тянет, тянет не, не, не физически, не астрально, а твоя душа просто как к источнику чистой воды стремится. Вот это состояние, оно и ведет к воссоединению. И, конечно же, в какой-то момент ты уже начинаешь постигать, что ваша любовь, за вашей встречей изначально стоял Бог и ваше божественное единение. И вот Андрей тоже вначале говорил, что ну по каким-то причинам, да, там люди не воссоединялись, вот мы в частности, у нас было много воплощений, где мы не воссоединялись, но было и воплощение, которое мы вспоминали совместно, просто ярко очень пережили его буквально вот в тех телах, в, тех, в той эпохе, где мы были вместе и очень даже успешно, где у нас была очень хорошая гармоничная повседневность. Мы просто невероятно поддерживали друг друга на, на повседневном плане. Мы делали общее дело. И была в то же время вот эта любовь, и единственное, это было очень-очень давно. Потом по каким-то причинам мы решили прожить очень много воплощений, в порознь. Ну, я думаю, что, наверное, Андрей со мной согласится, что таким образом просто души наши нарабатывают различный опыт. Играют в эту игру, в Лилу, да, пока вот это нужно. И мы были братом и сестрой в одном из воплощений. Двоюродные. Двоюродными, да, братом и сестрой. Но, тем не менее, тогда были, видимо, очень строгие нравы. И нам нельзя было никак соединиться. А любовь у нас была колоссальная. Мы были очень молодыми и трагически завершилось, завершилось то воплощение. Но тем не менее, для чего-то мы встречались в. Мире. А, вот, кстати, послушайте, действительно, на ретритах, опять-таки, это подробно мы рассматриваем. Вот сейчас, сейчас Шанти коснулась этого момента. Почему, для чего происходит встреча близнецовых половинок, хотя известно, что вместе они быть не могут. Вот, пожалуйста, наш случай двоюродный брат и сестра в том воплощении, естественно, мы в том воплощении наработали такой великолепный, такой великолепный опыт общения друг с другом, mm -hmm. который нам в этой жизни несказанно помог. Mm -hmm. Это был наш спасательный круг, mm -hmm. это был, это было, это было окно в какую-то яркую, веселую, легкую mm -hmm. реальность, когда жизнь нас штормила вот в этой вот в этой жизни, в этом воплощении, невероятно трудно было. Открывалось это окно, в ту прошлую жизнь мы вдыхали этот воздух, это было лето, по-моему, Франция или какая-то вот Европа была. То есть это было легко, это было весело, это было солнечно, это было великолепно. И мы окунались в это состояние нашего единства вот в этом во всем. И это был как спасательный круг. То есть мы наработали... В той жизни тот опыт, который в этой жизни нас спас. Вот, пожалуйста, в определенный ответ. Этап, да. В определенные моменты, в определенные периоды целые. Да. Вот, пожалуйста, ответ, почему происходит встреча близнецов-половинок, когда не судьба им воссоединиться? Нет, никак не могут воссоединиться Двоюрные брат и сестра в том довольно паританском обществе, это какие-то были там довольно mm -hmm. средние века. Точно время мы не помним, но серьезные очень такие времена были, когда ничего ни о чем подобном речь не могла ну да, идти там, вообще. Там для всех это было, это было сродни, я не знаю, чем. Да. Ну что ж, э, долго опять получается видео. Вот солнышко уже зашло, мы должны уже заканчивать. А не знаю, насколько у нас это получилось стройно рассказать, но э, самая главная идея этого видео состоит в том, что если даже вы. Знаете, видите, что у вас на пути воссоединения труднейшие различные события, проблемы, и кажется, что невозможно. И постоянно такая мысль, зачем вообще все это, зачем встреча, зачем там Андрей Шанти говорят о каком-то развитии, да к Богу я могу и в церковь сходить помолиться, зачем мне тогда эта встреча нужна была. Все это не то, мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что когда вы встречаете свою близнецовую половинку, вам открывается путь к Богу через этого человека. Через любовь. Через любовь, через этого человека, точнее, через его душу. Не через человека, я некорректно выразился, через его душу. Вы смотрите на него, видите личность, она не очень подходящая или вообще не подходящая. А внутри вы видите, внутри вы видите Бога, Божественное. И это не просто так, это не какой-то заскок вашего, может быть, как вам покажется, воспаленного воображения, а это реальная сила, которую вы чувствуете годами. Вы чувствуете ее постоянно, как только вспоминаете об этом человеке, вы чувствуете его душу, а в его душе вы чувствуете или даже видите этот божественный свет. И этот божественный свет ведет вас напрямую к Богу. Вот оттуда такие строки, что «оставь все места паломничеств, оставь все свои практики и ищи женщину». Это говорилось в те времена, когда духовной практикой занимались только мужчины. Поэтому они должны были в качестве, так сказать, духовной практики находить свою женщину, потому что в этой женщине они могли видеть божественную, они видели богиню. И это, известно, дошло до нас и не только в традиции, в хороших традициях, белые тантры, а не красные, тем более не черные тантры, не тантры левой руки. Это дошло до нас в некоторых орденах суфизма. Всем известно суфийской поэзии на эту тему, когда суфий, будучи уже, так сказать, мудреным учителем, у которого много учеников, очень уважаемым был в своей среде, и вдруг он встречает вот такую молодую, наверное, красавицу видит в ней божественный свет, и бросает всех своих учеников, бросает всю свою пасту и идет к ней в город, и mm -hmm. лежит э, в пыли дорожной при ее доме, воспевая ее, воспевая ее божественную красоту, хотя она может быть сама по себе объективно довольно средней, так сказать, девочкой обычной. Но вот он увидел в ней это божественное, и он тогда, вот самое главное, тогда этот поэт Суфи или просто мастер Суфи говорит, до сих пор я только говорил о Боге, о Божественной Любви. Я его не видел, но когда я встретил тебя, я его увидел, я его почувствовал, я его узнал. Вот о чем речь, вот об этом мы говорим. И для того, чтобы в наше время, а сейчас совсем другие времена, не то, что это было, не то, что несколько сотен лет назад, даже и лет 30-50 тому назад такого не было, а сейчас это становится возможно в массовом, так сказать, порядке, ну, условно в массовом порядке, в соединении пар Близнецовых половинок для того, чтобы была новая жизнь. Не для того, чтобы вы просто вместе были и кайфовали друг с другом, а для того, чтобы вы жили новой жизнью, потому что старой жизнью вы вместе жить не можете. По-старому вместе вы не сможете жить. Вы не сможете по-старому просто жить, поживать, добра наживать, заниматься бизнесом, рожать детей. Ну, все, что вот, все это известно, Но да? только это. Не только это, конечно, это все, пожалуйста, зарабатывайте деньги, рожайте детей, никто не против. Не об этом мы говорим. А о том, что это не становится а, ключевым каким-то элементом в ваших отношениях. Вы не для этого встречаетесь. Вы встречаетесь для того, чтобы начать новую жизнь. У нас э, есть проект, ну он был несколько лет назад, он так и назывался, «Родные души. Новые измерения». Вы попадаете в новые измерения, Новое измерение ощущений жизни, ощущений себя и ощущений взаимоотношений. Все новое. И это новое диктуется не кем-то, не нами, не кем-то еще из каких-то книг умных, а это диктуется из вашей души. Ваша душа вас к этому ведет. В прошлом видео я говорил про учителя, когда внутри у вас есть знание, что так делать нельзя. У вас внутри душа вам говорит, так жить уже нельзя. Нельзя делать этого, нельзя делать так, потому что это не по душе. Ваша душа вами руководит, и вот под руководством ваших душ вы и вы соединяетесь, и это новая жизнь. встречаете близнецовую половинку для того, чтобы вы сами лично начали новую жизнь, как минимум и как максимум, эта ваша новая жизнь, она бы была для двоих общей. Не подумайте, что это звучит как-то высокопарно. Мы не занимаемся такими вещами, мы не наводим тень на плетень, мы не закатываем глаза к колбу и как бы вещаем о каких-то мистических вещах. Мистика в жизни она есть, она присутствует, в нашей жизни она есть, в нашей деятельности она есть. А, но о, сейчас немножечко не об этом. Мы говорим, а, в общем-то, об этом стараемся говорить довольно простыми словами. Для того, чтобы у вас не было духовной гордыни, не было какого-то понимания, что вы якобы какие-то избранные для новой жизни. Сейчас, как вам некоторые говорят, сейчас мы воссоединимся и пол планеты просветлеет. Там. Ну, грубо, конечно, извините, это для красного словца. То есть вокруг все сразу станет светло. Это не совсем так. Действительно, ваше воссоединение дает свет, дает очищение, дает для многих людей поддержку. Но не думайте об этом. Не ставьте это во главу угла. Ставьте во главу угла свое собственное очищение, свою собственную трансформацию. Как говорится, спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие. А если вы думаете о том, что я такой избранный, я вот теперь должен жить новой жизнью, ну и так далее, и так далее, то это уже такой зачаток духовной гордыни, опять ничего не получится, не получится никакого воссоединения. У нас есть отдельные несколько видов, что духовная гордыня является самым главным препятствием на пути воссоединения. А когда вы становитесь более простыми, более естественными и становитесь... Ну, естественно, становитесь более чистыми, более непосредственными даже, что ли, да? Тогда вот это воссоединение становится более возможным. Становится все более и более возможным. Еще раз хочу повторить такие простые примеры, но а, кто, а, кто в теме, так сказать, меня прекрасно поймут. А ваша любовь с Близнецовой половинкой, это когда вы можете рядом сидеть, Просто рядом сидеть, чувствовать ваше духовное единство, чувствовать вашу духовную любовь. Говорить, может быть, о простых каких-то вещах, а может быть, как, о какой-то философии, а может быть, еще о чем-то. Но вот в любом вашем разговоре или даже без слов, что, кстати, предпочтительнее, вы чувствуете ваше духовное единство, и это вас настолько наполняет, настолько вселяет вас удивительную энергию, что вы чувствуете, что вот в этом состоянии уже нет никакого недостатка, вы удовлетворены. В этих отношениях, отношениях близнецов, половин вы удовлетворены простыми вещами, и до этих простых вещей нужно дойти очень часто, дойти такими тернистыми путями, когда вот это очищение, трансформация. Не для того, чтобы стать полубогом и облагодетельствовать миллионы, а для того, чтобы самому быть ближе к Богу и чувствовать вот это божественное удовлетворение. И опять еще раз повторюсь, когда вы рядом сидите, вы чувствуете вот это, как мы раньше часто говорили, называли, облако тепла, облако вашего единства. Простые вещи, простые вещи, но очень-очень высоковибрационные, тонкие, которые сами вас соединяют и часто сами устраняют какие-то проблемы или делают их не проблемами, мелочами какими-то, которые казалось вам раньше вообще непреодолимыми, и как их нужно искоренить, надо работать а, там, с психологом, с родом, ля -ля -ля -ля -ля -ля, и вдруг вы входите вот в эти божественные состояния. И все это само очищается, нивелируется. Но делать это нужно постоянно, методично. И вот тогда все получается. Вот об этом наше видео. Много наговорили. Надеемся, вам что-то оказалось полезным. Солнышко уже садится, нам нужно завершаться. А на самом деле хотелось, конечно, рассказать еще и о многом, и о многом. Но теперь уже на следующем видео.